В этом видео я хочу поговорить о такой фишке, продающей фишке, как отталкивание. То есть вы не, э, делаете так, что от, отталкиваете тех людей, кто не интересен вам, а притягиваете тех людей, кто интересен. Для этого создаются два полярных мнения, два полярных, как минимум, два э, людей, кто за ваши продукты, за ваши услуги, и людей, кто против вас. На самом деле вы этим не уменьшаете количество потенциальных клиентов. А на самом деле получается, что формируется общество фанатов. Вот яркий пример это Apple и Windows. Appleовцы, они готовы чуть ли не разорвать тех, кто пользуется другими продуктами. Но обратите внимание, когда выпускается новый продукт, стоят огромные очереди очереди людей, которые хотят приобрести этот продукт. Вот и вы стараетесь создать именно такое какое-то сообщество, которое будет именно любить вас, лелеять вас. Всегда найдутся противодействующие, противоборствующие стороны. Это хорошо. Используйте эти техники. Внизу есть формочка, где можно ввести ваше e-mail и имя, на которое будет приходить Рассылка с полезными советами по бизнесу. Удачи вам!